Ура! Ура, я скажу, товарищи, столько времени мы ждали этого обновления. И я пока не знаю, но окупится ли себя. Столько времени мы ждали все таки его. Надеюсь, то, что оно будет крупным, масштабным. В общем, вас встречает вот такая табличка. На этой табличке нам надо выбрать... Дату своего рождения Но мне кажется то что фиг Кто укажет свою настоящую дату рождения Но однако я буду исключением И я поставлю свою настоящую дату рождения Сначала мы выбираем месяц А теперь мы выбираем день И теперь нам надо выбрать свой год рождения Мне кажется то что именно здесь будут врать Теперь давайте посмотрим что же еще обновилось в игре Я предлагаю на шесть настроек И нажмем на данные Здесь языки Давайте посмотрим, здесь должно быть много языков. Во-первых, я жму и нифига, вот. Все сразу нашли баг. Все, я уже недоволен. Так, здесь, да, добавили много языков. Но, блин, здесь нету остальных языков СНГ. Ни украинского, ни белорусского. Ну, в общем, понятно. Чат-тайп. Это, походу, цензура чата. И у нас здесь внизу значок Twitch. Если я правильно помню, то с помощью этого значка вы можете получить питомца Это такой эксклюзивный питомец, который будет в форме значка твича Ну, в принципе, я думаю, то, что уже много кто знает Так, здесь написано ваш ник, мне интересно Ага, без ника не пропустят Ну, хорошо, без проблем, сейчас напишем Так, все, вот так, быстренько так, почему-то прям по ушлепски выглядит... А, баги, ребята, посмотрите. Около кнопки найти игру у нас тут Е-комнаты. E и, в принципе, создать комнату ушло куда-то за табличку и просто написать на комнату. Короче, мы получили за столько месяцев просто ушлепский перевод. Они прям очень сильно накосячили. Так, ладно, мы тогда нажмем на Европу и теперь создадим комнату где чертов airship мы ждали столько месяцев но нету никакого решила Ладно, давайте посмотрим есть ли какие-то новые питомцы ну хоть что-то шляпы питомцы нету питомцы питом Ау, типа ладно все наконец разбоговалась Короче, я обновил Аманкас и получила себе в ответочку очень много багов. Это просто такие ушлепские баги, то что прям стыдно. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что же еще нового обновили. В общем, что же последнего добавили в игре? Это вот такой ушлепский чат. К примеру, мы жмем вот сюда на крев. И у нас здесь человек к тебе. Отлично, потрясающе. В общем, здесь добавили просто дофига бесполезных кнопок. Просто, <как> ребят, извините, обновление дерьмо. Просто я ничего не могу больше сказать. Столько времени ждали и вот такое хреновое обновление. В общем, на этом все. С вами был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.